Общая информация о весеннем равноденствии в отдельном видео. Ссылка в закрепленном комментарии. Посмотрите, пожалуйста. Для близнецов третья декада марта очень активный период. Пока что внешних результатов нет. Но индивидуальные личные стремления к действиям позволяют смоделировать нужные ситуации и извлечь из них пользу. Где бы вы ни появлялись в третьей декаде марта, все меняется, преобразовывается. Хотя более эффективной окажется самостоятельная деятельность, так как за вами просто не успевают окружающие. Поэтому ваши начинания могут не встретить отклика со стороны других людей. Поскольку ваш Управитель Меркурий в момент весеннего равноденствия находится в знаке Рыбы, здесь имеет статус изгнания и падения, то неприятности в третьей декаде марта, да и вообще всего астрологического года происходят из-за того, что можете не доводить начатое до логического завершения. Весь год нужно помнить о самоорганизации, пунктуальности, ответственности. Но в этом году вам нелегко удается усилить в себе эти качества. Помешать в достижении целей вам может, например, то, что вы начнете что-либо не вовремя, поспешите или не учтете важных деталей. Вы должны помнить – что первый импульс, особенно в третьей декаде марта, не всегда верный. Точнее, в этот период он скорее всего ошибочный, обусловленный фантазиями. Управитель Меркурий до 4 апреля движется по рыбам. И то, что произойдет в этот период, окажет серьезное влияние на весь астрологический год с 20 марта 2021 по 20 марта 2022 года. Поэтому... Углубленно изучайте все задачи и вопросы, возникающие в этот период. Инициатива нужна и важна, но стоит все-таки посмотреть на все под другим углом, и ваш управитель об этом информирует. Ведь энергетика знака рыбы овеяла туманом ваш управитель Меркурий планету логики, мышления, коммуникаций. Оценить ситуацию правильно помогут близкие люди, которым вы доверяете. При этом активизируется ваш творческий потенциал, и любой ваш авторский проект, начатый в третьей декаде марта, будет развиваться и приносить вам удовлетворение. Поскольку в день весеннего равноденствия в вашем знаке находится луна, то можно рассчитывать на улучшение в семье, решение жилищных вопросов, возможно произойдет расширение семьи долгожданная беременность или появление внуков северный узел в вашем символическом первом доме кстати рекомендую видео о лунных узлах ссылка в закрепленном комментарии так вот информация о лунных узлах поможет вам лучше понять свои кармические задачи в течение года если вы не реализуете намеченные планы то приблизитесь к ним вплотную то есть сделайте огромную часть работы и обретете устойчивое положение в социальной сфере. Постарайтесь сделать первый шаг в направлении реализации главной цели. И это нужно успеть в третью декаду марта, что значительно облегчит процесс ее достижения в течение года. Наиболее активные жизненные сферы на ближайшие 12 месяцев ⁇ это дом вашей личности. Вы в отношениях с другими людьми, а также это сферы девятого дома, вопросы зарубежья, высшего образования, расширение мировоззрения и десятого дома, карьера, предназначение, социальный статус. В ближайший год у вас есть все возможности перейти на более высокий социальный уровень, обрести популярность, прорекламировать себя, создать свой личный бренд и начать его продвигать. Если вы давно ждете повышения в должности, то обстоятельства будут этому способствовать. Конечно, важно учитывать личный гороскоп. Но у вас есть информация для размышления. Не упустите свой шанс. Если хотите детально понять свой личный гороскоп, добро пожаловать на личную консультацию. Многие благоприятные обстоятельства года связаны с девятым домом. Это сфера зарубежья. Посетите другую страну или же изучайте вопросы культуры и религии других стран, иностранные языки. Почти весь 2021 год вам сопутствует удача и везение в решении юридических, судебных и правовых вопросов. Поскольку Меркурий в день неравноденствия в рыбах, в напряжении с транзитной Луной и вашим Солнцем, то ваши потребности в течение года могут быть слишком высоким. Рискуете потратить деньги не на то, что необходимо, а то, что понравилось в какую-то секунду времени, в данный момент. Особенно будьте внимательны в третьей декаде марта, чтобы не сожалеть потом. В этот период деньги тратятся очень импульсивно, и желания часто не соответствуют вашим возможностям.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 Мне нужны ваши лайки и комментарии. Буду признательна за репост. Поделитесь этим видео. Оно многим может быть интересно и полезно. До новых встреч. До свидания.